Здравствуйте, уважаемые друзья, художники-любители. Этот ролик является анонсом к мастер-классу по написанию картины "Корабельная роща" Ивана Ивановича Шишкина. На моем канале уже имеется мастер-класс по этой картине от 2017 года. Это второй мастер-класс по данному полотну. В чем различие? Первая картина писалась с не очень качественной репродукцией и с меньшим опытом. У художников-любителей нет возможности учиться на оригинальных полотнах, висящих в музее. Поэтому приходится довольствоваться тем, что имеем. А имеем мы в данном случае, очень качественную репродукцию. При ее увеличении на мониторе, можно рассмотреть мельчайшие детали, ход наложения маска кисти, ну и тому подобное. Вот, я показываю два варианта репродукции, с которых писалась картина. При увеличении одного и того же фрагмента, Сразу видна разница. Также, на экране вы видите две моих картины, написанных с этих двух репродукций. Тоже думаю, что различия заметны невооруженным глазом. Пока я коротко показываю ход написания картины, скажу следующее. Во втором варианте, более тщательно разбирается палитра красок. В каждом сеансе, а их пять. Палитра почти не отличается, но составляется с чистого листа, то есть заново. Краски на палитре берется по минимуму, чтобы не оставалось и не засыхало до следующего сеанса, пока предыдущий слой подсыхает. А также, для большего понимания, как мной составлялась палитра колеров. Шишкин писал эту картину примерно три года. У меня по времени ушло три месяца с просушками. Сам автор писал так долго, потому что сочинял лесную симфонию. Мне нужно было лишь разобрать готовую нотную, красочную партитуру и переложить ее на холст. Вы заметили, я не говорю фразу «копирование картины Шишкина». Я говорю «изучение великого произведения для понимания, как строится настоящая живопись». В данном случае классический пейзаж. Даже если самого Шишкина попросить сделать копию своей работы, то, скорее всего, он ее не сделает. Во-первых, откажется из-за долгосрочности ее написания. Даже если и возьмется повторить свою работу, то копии не получится. По ряду причин. Она получится гениальная. но настроение будет не то, как в прошлый раз. Невозможно повторить движение каждого мозга, ну и тому подобное. Поэтому, не копия а копируя, учимся живописи. Итак, как было сказано и показано в начале, есть два варианта мастер-классов по данной картине. В первом, показан весь процесс и рассказано о ходе работы, но с плохой репродукцией, и с меньшим опытом. Второй вариант фильма, дольше по времени. Подробнее анализируется проделанная работа, после ее написания. Тщательнее разобраны краски и палитра колеров. Ну и соответственно, второй фильм будет немножко дороже. Предупреждение. Картина Шишкина Корабельная роща не простая, а сложная, очень сложная. Поэтому не обольщайтесь, что взяв инструкцию, даже у самого автора, сразу получится написать шедевр, ну, как у автора. Этот мастер-класс лишь небольшой шажок, который я проделал самостоятельно и преподношу свои наработки живописцам-любителям. Я не учусь писать шедевры, я лишь учусь на них писать. Для приобретения мастер-класса Корабельная роща, связь по электронной почте. Реквизиты в описании под видео. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч!